В Казанском университете состоялась прямая линия, посвященная приемной кампании 2021. Если вы поступаете по результатам единого государственного экзамена, то для этого нужно загрузить все необходимые документы совместно с сертификатами сдачи единого государственного экзамена и потом уже после 29 июля отслеживать Прохождение по конкурсу. В рамках празднования Дня России 12 июня в Казани прошла акция ⁇ Парад дружбы народов ⁇ В мероприятии приняли участие иностранные студенты Казанского университета. Самого весельевского количества, конечно, успело. Любви. И хотели поздравить всей градинской России э, с праздником. Наконец лета приходится пик заселения в общежитии. как обстоят дела в одном из самых известных студенческих городков деревни Универсиады Казанского университета. Когда только заселилась, мне понравился именно уровень жизни в деревне Универсиады, потому что он сильно отличается от других общежитий. Всем привет! В эфире Универ -ньюс, а в студии Радик Загидулин. В Казанском университете состоялась прямая линия на нашем телеканале, посвященная приемной кампании 2021. Все подробности далее. На прямой линии гости обсудили основные моменты поступления в ВУЗ в 2021 году, а также ответили на вопросы абитуриентов. По словам Дмитрия Таюрского, Казанский университет готов к приему документов во всех возможных форматах с 20 июня. Через госуслуги, через сайт Казанского университета посредством сети буду студентом Казанского федерального университета, а также можно будет прийти лично в приемную комиссию, либо прислать курьерской почтой на адрес приемной комиссии. Если вы поступаете по результат...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 давать согласие на прием, поскольку в зависимости от ваших баллов, от баллов абитуриента, будет выстроен рейтинг всех абитуриентов и будет видно, куда вы попадаете на бюджетное место, куда вы попадаете на контрактное место. Если абитуриент дает внутренние испытания, то после регистрации в сети Казанского университета сразу появляется вкладка расписания вступительных экзаменов. В этом году опять же новшество. Каждый абитуриент имеет право подать документы на 10 направлений обучения в 5 ВУЗов Российской Федерации 5-10. 5 университетов, 10 направлений обучения. Узнать больше об университете и о поступлении будущие студенты смогут на сайте Казанского университета во вкладке "Абитуриенту и школьнику". Энджимини Бава, Ленард Авлитяров, в Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны сразу две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А, или записаться по телефону 233-300. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете.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 укрепить дружбу и единственной многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие культур и уважение к традициям народов, проживающих в республике. Основная цель парада. День России проводит традиционный парад дружбы народов. Его организует молодежная ассамблея народов Татарстана. Мы участвуем уже четвертый пятый год, значит, собираются представители молодежных организаций, то есть это проводит молодежная ассамблея народа Тарстана, собирается национальная культурная автономия, их молодежное крыло, соответственно, как в Казани, так и других городов. Мероприятие проходило на Кремлевской набережной. В параде приняли участие порядка 50 иностранных студентов из стран СНГ, Африки и других Мероприятно, но, ну, конечно, это для нации, дружба народа. И мы часто участвуем с ребятами из Афганистана, конечно. Это очень хорошо, чтобы друг друга понимают и знакомиться с друг другом. Мне очень приятно. И мы знаем 12 июня в России день России. И я желаю вам. И хотел поздравить тоже с, с праздником. И ну, сам, самого Высоческого количества, конечно, успела, любви. И хотели поздравить все граждан в России э, с праздником. В рамках программы был организован молодежный этнопарк «Этномаркет», а также уникальный в своем роде фестиваль этномузыки «Таба». В концертной программе были предусмотрены выступления исполнителей и самодеятельных коллективов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз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 куда помещаются крупные, крупные молекулы, нафтеновые молекулы говодородов, и претерпевают там определенные изменения. И на базе этого носителя был разработан катализатор. Носитель называется высокопористые и материала который позволил за один проход через катализатор не только снизить вязкость нефти, но и удалить до 30% серы.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 на заселение будут сформированы с 23 августа. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Радик Закидулин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!